Мы начнем с потока здоровья. Давайте вытащим на поверхность собственного ментала каузала, вытащим информацию о том, что такое здоровье и от чего оно зависит. В порядке мозгового штурма. Даша, что такое здоровье? Правильность происходящих процессов в организме. Хорошо, Наташа, что такое здоровье? Это соответствие внутренних процессов и внешних совпадений. То, хорошо, Марина, что такое здоровье? Угу, когда себя чувствуешь хорошо. Да, все, все проще. Значит, да, да. Чувствуешь себя хорошо. значит здоров и все, да. а, Что такое здоровье? Гармоническая гармония тела и сознания. Угу, хорошо. И ну, физическая активность и, как, скажем, такое. Ну, Духовное или оно да, ну Спорно, конечно, ну ладно, хорошо. Насчет физической активности просто в точку, на самом деле. Да? Потому что здоровье это прежде всего физическая активность, дееспособность, а гармонично оно с внутренним миром, не гармонично оно с внутренним миром. Впоследствии ну, да? возможно да? внутренний мир вгонит человека в депрессию да, и сделает его здоровье негармоничным. Ну, поверьте, если хорошо со здоровьем, депрессией, не грозит. Потому что он найдет, куда свою энергию применить. Так. Сила энергии, потенциал для действия. Вот правильно. Когда утром ничего не болит. О, молодец, да правильно. Когда утром ничего и не болит. Вообще, когда ничего не болит, значит здоров. Верно? Да. Верно. Алла. Желание работать. Много силы есть, желание делать. Угу. Точно. А, не а, не. а не спать и не, не экономить энергию. Да? Ну, то же достаточно энергии для действий, которые хочешь делать. То есть можно себя плохо чувствовать, допустим, там. Ты ты, ты, ты, вот, физически горло болит, но mm -hmm. тебе это не мешает все равно устать и да. пойти что-то делать. Да, то есть это не основание для ничего не делания, да? У меня крепкое физическое тело. Вы крепкое, крепкое физическое тело. Это первое, что вот это вот как вот физическое вот, тело. Крепкое, это что значит? Не знаю. Ну а ладно, оставлю эту да, формулировку, да, но да, вообще-то да. помните, да, люди, прошедшие третий базовый курс, слова да, имеют значение. Я думаю, что здоровье это сочетание физического, психического и социального адаптации. Ага. Это должны быть все составляющие. Если ты физически здоров, а в голове у тебя таракан, ну собственно говоря, пользы от этого мало. Кому да? балл? здоровье? Если ты не можешь применить социальное и физическое Ален, вот вы послушайте... Ой-ой-ой, вот доктор, да? доктор, доктор, который не доктор. Ален, вы послушайте, что вы себя сейчас говорите. Здоровье зависит от социальной успешности, от социальной активности. Каким способом? Человек либо здоров, либо не здоров. Ален, возьмите сейчас бумажку ручку и запишите эту фразу словами, чтобы она перед глазами у вас была, а потом вот так же с бумажкой и ручкой пройдите конкретно по словам. Если вы увидите свою сейчас ошибку, вы придете в ужас от собственного понимания здоровья. Очень сильно вам подсаживает то же самое здоровье неправильное его понимание. Я скажу, что это состояние, которое дает мне списывать, выполнять мою задачу хорошо. О, близко, хорошо. Сила, и Сила и энергия. Замечательно, вот смотрите, прав тот, кто подвел понимание здоровья именно к этой формулировке. Потому что как только начинается умствование относительно социальной успешности, духовной удовлетворенности, бред сивой кобылы как здоровье может зависеть от этого, потому что если оно начинает зависеть, вы социально зависимы. Вы от социума зависимы, вдумайтесь, социум руководит вашим здоровьем. Формулировка Лена. человек должен, подчеркивать здесь ключевое слово, должен социально себя реализовывать при наличии здоровья. Если он социально себя не реализует, значит на здоровье он права не имеет. Это откуда формулировка такая? Из религии, из социума. Не имеет права на здоровье человек, который его полезно не использует. Вдумайтесь в бред. Не имеет права человек на здоровье, если он духовно не удовлетворен самим собой. Мать-Земля дает человеку здоровье совершенно не для того, чтобы он социально полезно себя реализовывал в угоду какой-то религии и оградам. Она заинтересована в том, чтобы он жил и давал потомство. Все. Выполнял свою природную функцию. Здоровье больше ни для чего не нужно. То, как вы его прикладываете дальше в социум, в духовное развитие, это исключительно ваши вытребеньки. И поверьте, здоровье как природный эффект, совершенно не зависит от того, куда вы будете его применять. А вот те, кто в тушил в правила наличия здоровья, очень заинтересованы в том, чтобы вы были зависимы от этих правил. Оно будет включать в вашем сознании значимость здоровья только при выполнении определенных ритуальных действий. На здоровье имеет право человек, который полезно трудиться. На здоровье имеет право человек, который нужен обществу. Сколько таких поломанных жизней было, когда человек выходит на пенсию и умирает по одной простой причине, у него есть эта программа в разуме. Если я никому не нужен, значит и здоровье мне не надо, и он сам себя отрубает, он сам себя проклинает за то, что он не здоров. Здоровье это то, что не зависит от эгрегориальной системы. И поверьте, эгрегоры, особенно религиозные эгрегоры, с такой постановкой вопроса никогда не собой. Как раз напротив, их была задача сделать таким образом, чтобы человек отдал право управления своим собственным здоровьем. Единственное, то, чего дается ему по праву, по факту рождения на этой земле, безграничное количество энергии и силы, возможности взять от этой земли, не самой энергии, а возможности взять ее по праву, не платя ни копейки, ничего, ни грамма времени, а только потому, что ты здесь рожден взять силу от земли, человек делается на этом уровне от эгрегоров совершенно независимым. Он может совершенно смело сказать любому религиозному эгрегору, "А что ты меня болезнями стращаешь, ты мне что ли поток здоровья даешь? Нет. А что ты меня стращаешь? Вот Основная задача любой эгрегориальной структуры, особенно религиозной структуры, убедить человека в том, что его здоровье зависит от его деятельности от его обязательных ритуальных действий. И если человек в это поверил, если значимость этих ритуальных действий стала выше, чем потока здоровья как такового, все, он попал. Это свое право пользоваться потоком, он отдает эгрегору, эгрегор взамен ему дает заповедь. Будешь действовать так, то получишь что-то. Будешь действовать так, получишь что-то. Давайте теперь разумом подумаем, а где мы можем взять этот поток здоровья. Для этого нам надо вспомнить иерархическую систему эгрегориальную. Род, семья на самом нижнем уровне, потом стихийные эгрегоры, потом профессиональные э, э, э, да, эгрегоры, Потом финансовые и социальные институты, государства, религия сверху бога. Хотя вот эти вот два уровня религии и государства сейчас потихонечку начинают меняться местами. На уровне рода и семьи можно взять поток здоровья? Само собой, генетика дело важное, дело нужное. На уровне стихийных эгрегоров вновь образованных. Фирма ваша, компания по интересам, эгрегориальная структура в отдельно одном отдельно взятом пролевусе может дать вам поток здоровья, только забрать, дать нет, согласны со мной. Профессиональные институты могут дать вам поток здоровья? Нет? Или да? Например. Мы можем дать знание. Да, медицина может дать вам здоровье? По-моему, обнимает. А как она может дать нам здоровье? Поправить, да. Медицинский эгрегор, медицинская система профессионалов изучает болезнь, не здоровье. Как вы считаете, она заинтересована в наличии здоровья или болезни? болезни? Болезни, иначе ей просто нечем будет заниматься. И она станет не нужна. Зачем же ей давать вам здоровье, к которому она, кстати, никакого отношения не имеет и доступа не имеет, если она при этом останется неудел. Здоровые люди в поликлинику не ходят. Здоровые люди по больницам не лежат, и анализы не сдают. И материал для экспериментов врачи не предоставляют. Так они становятся ненужными. Недавно сами врачи в каждом юморе, в каждой шутке есть доля шутки. Говорят, здоровых нет, есть недообследованные. Сейчас мы вас обследуем и все найдем. И так? так? Значит, получается, сама Сама формулировка абсурдно, врачи дают здоровье, да? это пчелы против мёд. Да. Дальше поехали. Финансовые и социальные институты, министерства, ведомства, культурные сообщества могут дать здоровье? Нет, только отобрать. Только отобрать. Грегор Войны, да? министерство воинское, министерство там еще сельского хозяйства, оно ни в коем случае не владеет потоком здоровья. Информации, куда его можно правильно одеть, это пожалуйста. А вот откуда взять, никогда. И никто не будет делиться этой информацией. Даже те источники, которые вам говорят, что надо делать, чтобы здоровье у вас было, они, как правило, имеют в виду следующее, дайте нам ваших денег, а мы вам расскажем, что вам надо делать, чтобы, возможно, у вас не было болезней. Разве не говорят, откуда взял здоровье? Государство. Вот сложный вопрос. Дает ли государство здоровье? Тоже нет. Хотя пропагандируют, что да, оно заботится о здоровье граждан. То есть оно заботится, да? вот если у граждан есть здоровье, оно о нем заботится, а если у граждан нет здоровья, то предмета заботы нет. Знаете, как пастух. он находится в пределе, когда есть стадо, а если стада нет, чем заниматься пастуху? А ничего, пастух не нужен. Играть на дудочке, Играть на дудочке кому? Да, только если. Религия. Дает для религии здоровье. Тоже нет, а пропагандирует, что да. Сколько людей ходит расшибать себе лоб, прося здоровья у бога. Вы вдумайтесь, сама формулировка абсурдна. Как можно у него просить дочь, чего у него отрадесть никогда не было. Точно так как же, мы свой персональный игрок и говорим, дай нам, пожалуйста, магии, Он говорит, а что это? Мы ему объясняем, он говорит, нету тут такого, я все обыскал, нету тут такого. Ну дай нам не знаю, неземной любви, он говорит, как это, я только земной могу. земную могу, земной могу, неземную нет. Скажите источник, я туда схожу, возможно, что-нибудь раздобуду а то пойди туда не знаю куда принеси, то не знаю что. и То есть на уровне религии тоже нет здоровья. на уровне богов? Скорее всего, что тоже нет, потому что они могут тебя подключить к источнику, но они не владеют этим источником. Значит, Отсюда вывод, поток здоровья мы можем взять на уровне земли, на которой мы живем, на уровне рода и семьи. Всё. Но это же непорядок, это же безобразие. С точки зрения эгрегориальной структуры самая главная ценность для человека, это его жизнь и здоровье. И она находится в на совершенно неподконтрольном ледении. Ну зачем тогда нужна будет вся эта сложная эгрегориальная система, если они не смогут взять человека на куканку? на самую главную его ценность. Потому что здоровье для нас действительно ценность, только мы понимаем его ценность, когда оно у нас пропадает. Поэтому мы так легко его разбрасываем, поэтому мы так легко его отдаем в окружающее пространство, и поэтому так легко позволяем эгрегориальному систему взять под контроль право владения потоком здоровья. И как только мы это право отдаем, эгрегор сразу же любовь. Отдали его религиозный, значит религиозный говорит, ешь что-то, не ешь что-то. Ты говоришь, а мне вот по энергообмену, по физиологии, мне положено мясо, и ты же с ума сошел пост. Не, не не Ты говоришь, я в молока с яйцами как-то не могу, у меня вот организм не принимаю, с ума сошел, как это не может и так далее. Религия и государство начинают управлять твоим потоком здоровья, показывая, что куда они направят его, так ему и быть. Например, то же самое государство распределяет тебя, чему-то рака, куда макар телят не гонял, с такой экологией, которой ни один нормальный человек выжить не может. Ты говоришь, я же потеряю свое здоровье. А ну и государство, а ты говоришь, не зависит твое здоровье, мне еще как зависит. Это как зависит. И усылает и таким, усылает, потому что ты сам отдал ему такое право. Сам. И он не внедряет в тебя в болезни, он просто лишает тебя, твоего нормального источника энергии от земли, от рода и так далее. Он изначально изменяет твою генетику уже на, эмбри... на эмбриональном уровне, например, посылает твоих родителей в ту же самую тюрьму таракань с жуткой экологией радиации, которая тебя просвечивает. И делает тебя при рождении изначально больным. Потому что когда-то родители отдали свое право свободы воли распоряжаться своим собственным здоровьем. Но это же надо государству, это же надо державе. Рыть Беломор канал. Это же державе надо, чтобы мы на урановых рудниках работали. Это же державе надо. Соответственно, ну, державе надо, чтобы мы еще и при этом детей рожали, потому что они же нужны солдаты. вот это... Пушечное мясо и рождается, изначально все гнилое и больное. Потому что родители когда-то отдали право своей воли, право свободы распоряжаться своей жизнью и здоровью в угоду государства, испытывая при этом неподдельное чувство гордости. А без этого как? Без этого никак. Профессиональный эгрегор делают то же самое. Человек занимается ядерной физикой. например. Понятно, что бесследно это не останется никогда. И он портит свое здоровье, передает тот же самый материал своим детям, потому что ну, надо же уважать, как же это в культурной среде записано, больной, здоровый, обжалый и так далее. То есть таким образом человек от недомыслия, не понимая о том, что это действительно для него богатство, начинает раздавать его направо и налево, как изначально богатый человек, который родился в богатой семье, и владеющий своим наследием изначально пускает к себе управляющего вора, который всем этим не владеет, очень хочет, а этому молодому и юному наследнику не приходит в голову, что не все оказывается живут, обладающие эти, этим достоянием, обладающие этим наследием. Не все. Ну, если у меня, значит, у всех вот так вот. И в какой-то момент он понимает, что ему уже больше ничего не принадлежит, все уже заложено, перезаложено, все, уже, все кучи оформлены почему-то на каких-то странных левых лицах, ты как сокол ты зависишь от них, потому что ты невнимательный. А откуда в нашем сознании берется эта невнимательность? А вот в этих самых убеждениях человек должен. Когда мы говорим, здоровье это когда я могу, как эффект могу, это понятно, это нормально, это естественно, здесь у меня здоровье и силы, я могу чего-то делать, я могу, а вот когда могу меняется на должен, то есть это совсем иная формулировка, у меня есть здоровье, когда я или если я, при условии, что я да, должен что-то делать в этом мире, и это совершенно иной клинков. То есть я никому ничего не должна, просто я для себя себя хорошо чувствую. Вот ты сделала формулировку крепкое тело и не сумела ее расшифровать. Это говорит о том, что нет расшифровки, это всего лишь шаблон. Я тебя спрашиваю, что такое крепкое тело, как дерево, как мячик. Что это означает? Ты должна описать свое состояние, а крепкое я все выдержу это совсем другое. Косяк, да, вот а да, да? Но ментал есть следствие нашего разума, ментал отражает некую бухиальную конструкцию, он не существует сам по себе. Ментал зеркала нашего внутреннего мира, а не как не наоборот. А это значит, что он отразится сейчас понятие крепкое как необходимое и существенное условие. Крепкая воля, крепкая вера, крепкое достоинство, крепкое, крепкое слово, вс шесть. Железная ведь, вот тогда здоровье будет. Стоит только расслабиться, стоит только немножко сопли пустить себя, пожалеть, все никакого здоровья, сразу само себя сознание наказывает, а все почему, потому что есть это убеждение, при этом тебе никто в здоровье, как в силе земли при всем том, не отказывает, ты сам себя наказываешь. Ты сам себя отрезаешь от этого потока, такой постоянный процесс самонаказания. Если я не делаю, значит здоровья не будет. Это меня Бог наказал, как говорят или религиозные люди. Я вот чего-то не сделал, меня Бог наказал. И так далее. И вот этих формулировок на самом деле очень много. И поверьте, они все искусственные, иллюзорные. Пока человек думает, что здоровье у него будет, пока он должен, свой долг выполняет, его здоровье, его главный капитал находится в чужих руках. Он заложен, перезаложен, перепродан и тебе не принадлежит. Хоть узанимайся своим здоровьем, хоть уделайся упражнений, хоть, хоть вкладывай денег сколь угодно, выкупая свое право на здоровье у медицины, у религии, у государства обратно, они тебе его в том объеме, в котором ты им отдал, никогда не отдадут. Они тебе будут давать вот так по чуть-чуть, по чуть-чуть. Хвост вытащили, нос увязнили, нос вытащили, хвост увязнили, вылечили одно, покалечили другое, как делает наша медицина. Напрасно что ли? Да не напрасно. Еще раз вам повторяю, медицина работает с болезненными, со здоровьем. Если не будет болезни, она не будет нужна. Вопрос: Если ребята собрались играть в футбол на свежем воздухе, да, то это тоже какая-то установка, что надо что-то делать, чтобы быть здоровым. Да? Если они с... делают ради здоровья, да? То есть если ради удовольствия просто поиграть, то это нормально. Потом... А, а если ради здоровья, то это пора раз... медицинского эгрегора. Я думаю, что это стихийного эгрегора, они просто подключают свое здоровье, право на здоровье, силу Земли, пропускаемую через себя, и свою родовую силу подключают на, на стихийный эгрегор, например, физкультуры, здесь не обязательно футбола, физкультуры, да? а это профессиональное сообщество. И соответственно теперь всегда и отныне они будут зависеть от эгрегора физкультуры. Хотя бы не знаю, в тотализатор играть на спортивных матчах, это будет им уже давать здоровье. А если не будут играть, а если они да, совершенно верно, они будут болеть, не потому что физкультура на свежем воздухе действительно не приносит здоровье, а потому что у них возникла такая эгрегориальная установка, эгрегориальная подчеркиваю установка, и на уровне веры и убеждений, которое не я будет доказать, чем будхиальная установка опаснее ментальная, ментальной, с ментальной можно поспорить, с будхиальной не поспоришь никогда. Это установка на уровне веры. Потому что так, а как, ну В конкретном случае женщина, у нее сильно болел сын, порог сердца, и она никак не могла его устроить в больницу. Так. И она пошла к ногу, поставила там свечку и очень сильно попросила, очень. Да. И сына устроили срочно в больницу, потому что там такой вопрос, срочно такой и все удачно. И вот сейчас мой с ней разговор, она как не Бог помог, все Бог помог прооперировать сына. Он не помог вернуть ему здоровье, да. а на чем просила, то вот он и получил операцию сделать сыну. То есть понятно, что уровень религии скорее добьется от профессионального эгрегора, потому что он иерархически выше и он ближе к нему, он может надавить на него этой самой просьбой, потом взяв с этой женщины за услуги своими силами. Но здоровье как таковое сын -то он не вернул, сердце не стало здоровым. Оно как больным было, таким и осталось, оно просто стало прооперированным. То есть убралась внешняя видимость болезни, это не значит, что сердце стало здоровым. Совершенно верно, поэтому она в нашем, на наших занятиях и не сидит, а сидят те, которые способны это понять. И вы выкупаете свое право на здоровье за деньги. Вам всегда приходится выкупать свое право на здоровье деньгами и временем. Да. Просто право, вы его имеете от природы, но отдав когда-то. В какой-то религиозной системе теперь вы, что называется, по грамму его забираете. По чуть-чуть. Ну, я вот на что, на возраст здоровья, я денег никогда не жалею. Это, вот, это мое какое-то внутреннее убеждение, видимо, такое глубинное, когда я понимаю, что это то, где вообще даже -то торговаться нельзя. Я иногда даже больше... Напрасно напрас на это делаете. Но вы это платите за воздух. Лена, ой, Алена, вы платите за воздух, то, куда вы отдаете деньги, вы платите не за здоровье, а за умение разбираться с болезнями, разницу, понимаете? За здоровье денег платить не надо, вы имеете на него право от природы, причем всегда в любом объеме, это не 3 килограмма выданное от рождения и все пользует, как считаешь необходимым растягивай как, как, как сможешь. Вы, вы имеете килотонны каждый день. Но только собственная будхиальная установка не дает вам взять эту энергию. Вы платите не за здоровье, вы платите за иллюзию. Прекращайте немедленно это, немедленно это делать. И вот я вас уверяю, сэкономите себе и силы энергии, обратитесь лучше себе, посмотрите под ноги, там все лежит. Причем в неограниченном объеме род, семья, как кровники, как именно как генетический материал плюс земля, на которой вы живете, это единственные источники здоровья. Если вы будете держать их только лишь для себя, никогда никому не отдадите, они у вас будут всегда и очень долго. Забавно наблюдать, что обычно отсутствие здоровья, то есть фактическим наличием болезней обладают люди, как правило, живущие в городских условиях, люди, которые живут на земле и в деревенских условиях, половина слов таких не знают, какими оперируют городские жители, описывая свои духовками. Все почему? Не потому что они такие ментально необразованные, вовсе нет. Дело в том, что Скажем так, плотность воздействия информационных потоков верхнего слоя воздействует на плотность людей. Чем плотность выше, тем сильнее давление. Чем плотность людей меньше, тем меньше давление. То есть, соответственно, люди, которые живут на Земле и имеют свободные с ней, с ней контакты в меньшей степени, подвержены воздействию верхних структур в меньшей степени. Вот это вот очень важно понимать, они не отдали свое право на здоровье в полном объеме. Единственное, от чего они зависят, это зависит от религиозного эгрегора, Но влияние религиозного эгрегора по деревням значительно меньше, поверьте мне, чем в городе. Во-первых, там всегда только один храм резонатор, как правило, на больше у них не хватает. во-вторых, Специфика попов, не выходить из пьяного состояния, очень сильно снижает их возможность давления на свою же собственную пасту. Не просто так, это земля их просто выключает, выключает необходимость внедряться в сознание. Люди, да, они медленнее живут, они встроены в биоциноз этого мира немножко в большей степени, чем городские жители, и в большей степени принадлежать детям природы, чем жители городские. В городе произрастает цивилизация. Плотность людей на квадратный сантиметр здесь достаточно выше, чем в обычных сельских деревенских условиях. А, соответственно, и давление на этих людей, и доступ к энергии земли точно... Меньше. Прежде всего потому, что информационно они включены не в землю, не меня, а в информационные слои, не обращая внимания на землю, они потихонечку-потихонечку впускают вниз, в нижние слои своего сознания верхние информационные структуры. Когда религиозность доходит до тела физического, то есть человек физически начинает жить по заповедям, считая, он отдал свое право на здоровье религиозному эгрегору. Если он пока только думает, если он просто верует, если он знает, что где-то там чего-то есть, но у него другие идеи, религия не проползла на уровень управления здоровьем. Но если он верует в медицину и при каждом чихе бежит в поликлинику, это ритуальное действие, которое подключает его к этому эгрегору и, соответственно, Поток здоровья он будет получать только с командой и разрешением медицинского оператора. Оператор скажет, ну, молодец, купил эти лекарства за 300 долларов, молодец, ну давай, можешь немножечко взять, чуть-чуть, немного, только чтобы почувствовать верхнее облегчение. Но если ты возьмешь таблетку за 350 в рублях, которая действует точно так же, да, то скорее всего будучи включенным в эгрегор медицинский, ты ничего не почувствуешь, что будешь говорить, эта таблетка не работает, она фальсифицированная, она неправильная, надо было вот тебе за 300 долларов брать. Вот тогда бы да, тогда бы помогло, дело веры, хотя мы точно знаем, что порошок аскорбиновая кислота работает точно так же, как и американский аспирин, а даже и лучше, потому что примесей меньше, но стоимость в десятки. Опять же, вера, вопрос человека, во что человек верит, во что он убежден, то и руководит его правом взять поток здоровья, который есть ему по праву. Я не знаю, как поток творчества, каждому сво ⁇ но поток здоровья каждый биологический вид имеет в равном объеме. И больной человек сегодня, и здоровый человек сегодня, парадоксально, имеют право на равный поток здоровья. Только один его реализует, а второй нет. Услышали меня? Поэтому поток здоровья мы не ищем в церквях, мы не ищем в поликлиниках, мы не ищем на сайтах, посвященных здоровью, мы не ищем их в больницах и косметологических кабинетах, мы не ищем их ни в какой другой структуре, мы ищем их только в двух источниках, в своем собственном роду и семье и своем, на своей земле, на которой мы живем. Вот именно эти два источника мы возьмем на вооружение, когда будем изучать и привлекать к себе поток здоровья. Найдешь источник, истинный исток, взять поток не составит абсолютно никакого труда. Ты просто выполнить условия, предъявляемые истоком, а не посредником. Потому что государство посредник, поликлиника посредник, Религия посредник, они торгуют воздухом, они торгуют мнимым правом вашим на то, что у вас есть право отражения. рождения. Думайтесь, люди. Фраза мать, земля, помоги, исцели и тому подобное работает значительно лучше. Да. Но просто правильно ее соблюдать, не просто мать, земля, помоги, а я вот тут здесь тебе три куча, а ты потом приберешь. Да? Нет, так не получится, надо выполнять ее условия, если ты хочешь взять от земли поток жизненной силы, потому что здоровье есть ничто что виной, как просто поток жизненной силы. И твое тело должно работать на этом движке, работать на этой энергии хорошо и качественно, выполни ее условия. А какие здесь могут быть условия, забегая вперед? Земля каждому определила место жизни. Определив это твоими базовыми вибрациями, как вилка в розетку, ты должен войти по этим вибрациям с той землей, на которой ты существуешь. Если твой энергетический разброс достаточно велик, ты выживешь на любой земле. Но если он достаточно узк, то должен точно знать свое. То есть живи на том месте, на котором земля тебе предопределила. То есть твой ареал обитания, как любого живого существа. Попугаи не живут в тайге, это не их ареал обитания. Рыси не живут в пустыне, это не их ареал обитания. Точно ну, так да. же, почему человек должен быть если он такая же часть. Не всегда человеку положено жить там, где он ну, родился. То есть если есть, если есть возможность Смотри, поехать. Смотри, еще раз, ты родился там, где предопределили твои родители. родители. Ты да. уверен, что твои родители свободные лица, независимые от государственного эгрегора. Да, они послали твоих родителей туда, куда послали, особенно если они были инженерами, военными, там еще кем-то, да. Куда послали, там и рожали. А человеку, может быть, не предопределено конкретно с этой энергоструктурой жить на этой земле, поэтому его будет дополнительная кармическая задача найти таки свою, вытащить таки свою землю, на которой ему надо. Понятно, болезни являются сигналом, тебе не хватает этой энергии, то есть какую-то какую часть частот тебе земля режет, просто события не совпали. Соответственно, у тебя начинаются ларингиты, танзелиты, астахандрозы и прочее, что показывает тебе, Тебе не хватает правильной энергии для этой работы помения Земли, поэтому люди, у которых обладают такими особенностями, они ехали на море, говоря, воздух целебный. Да, воздух может быть целебным, только они на этом целебном воздухе выздоравливали, а другие нет, с одной и той же болезнью, но все почему, дело не в воздухе. Дело не в воздухе, дело совпал ты по вибрациям или не совпал. Да, в морском воздухе больше компонентов воды. И в твоей энергоструктуре она устроена таким образом, что энергию воды тебе надо брать больше, чем энергию воздуха. Соответственно, если ты этого не делаешь, например, живешь в плоскогорье или живешь в степи, где воздуха больше, чем воды, у тебя тело начнет хворать? Начнет хворать, потому что компонентов воды тебе не хватает. Понятно, что ты будешь страдать именно теми заболеваниями, которые связаны с избытком воздуха, вот, вот, дыхательными путями. Воздух сухой, нет того качества, значит, соответственно, у человека начинаются проблемы с дыхательными путями. Он едет туда, где больше воды, и проблему эту свою решает. Возвращаясь обратно, он опять это получает не потому, что у вас морской воздух целебный, а потому что у него такая энергоструктура, ему компоненты воды надо больше, чем компоненты воздуха, а сухой воздух ему противопоказан. Не только по физическому телу. Физическое тело есть всего лишь зеркало, проекция стихийных сил, стихийных сочетаний, а по стихийной предрасположенности. Вот таким создала его природа. Природа всё ткёт вот из силы стихий. Почему человек должен быть исключением? Если она дала ему физическую тушку и разрешила этой физической тушке, как любым другим тушкам здесь существовать, значит, она его будет ткать из той же самой материи. Почему из чего-то другого? Если рысь живет в тайге, а попугают в джунглях, значит и у человека есть такие же предрасположенности, что за глупость думать иначе. А вот твои родители, возможно, были слишком включены в религию, да, в, в государство, в свой профессиональный эгрегор, и увезли тебя, возможно, еще нерожденного или уже родившегося, в те условия, которые тебе противопоказаны. Ты, естественно, начинаешь. Что делать? Если род живет постоянно именно на этой земле. Если пра-пра-пра-пра uh -huh. на этой земле, то есть государство все-таки не повлияло. Они думают, что уезжали, приезжали, но они здесь uh -huh. жили. Это значит, что все-таки. Скорее всего, да, именно на этой земле Именно, именно да, да. может поэкспериментировать, ездить туда-сюда, сюда, туда, да, и, по, и, и понять, что большое хотя бы по стихийному сочетанию, да, например, человек живет там в донецких степях, и вот поехал он на море. Да, вот на какой море он поехал, на север он поехал, и все, и заболел. Сразу. Все на пляже валяются, а он в гостиничном номере лежит, сопли на лак наматывает. Продолжит. Да? Ну нет, потому что не нужна ему вода. У него все предки и вот из этих донецких степей, казахских степей, где ковыль, где солнце, где, где жаркий, горячий воздух. Он пришел приехал к компоненте воды, и ему тело сказало, а зачем нам это? Да не надо, ты что, с ума сошел или в все это выявилось в виде болезни, а он будет говорить меня боженька наказал, потому что я этому нищему не подошел. Причем тут боженька? Ну причем тут боженька? Вот к этому сочетанию ну вера человека будет говорить, вот я сделал что-то не то, потому что только Бог распоряжается человеческим здоровьем. Давайте не будем спорить, давайте просто переменю формулировку. Если нам сразу станет легче принять тот факт, что от религии этот процесс не зависит абсолютно. От профессиональных эгрегоров это не зависит абсолютно. И от государства ваше здоровье не зависит абсолютно, что вы будете ходить в поликлинику, что вы не будете ходить в поликлинику. здоровье у вас не прибавится, а вот время свое отдадите. Этих мест на Земле может быть много? Быть, или... Много. Может быть много. Главное, что по стихийным компонентам не совпали. Если ты знаешь свои стихийные сочетания, вычислить это место вообще не проблема. Но если есть, по крайней мере, интуитивно, тянет? Попробуй, есть, попробуй тянет. вычислить, разложить формулу стихийную этого места, приложить ее к себе, и ты поймешь, почему тебя туда тянет. Какой, какая стихия там преобладает и почему? Да? И посмотришь ну, в тебе то же самое, то есть ты должен вступить в резонанс. Здесь очень важно, здесь мы вступаем в резонанс, не докомпенсируем место до целого, поверьте, Земля совершенно не нуждается, чтобы мы ее докомпенсировали до целого, она сама себя докомпенсирует, а именно вступить с ней в резонанс, то есть если у нее компонента вот на этой точке Земли, компонента воздуха выше чем все остальные стихии, и у тебя по природе твоей компонента воздуха лучше, значит, ты должен, ты должен жить именно на этой земле, потому что ты не противоречишь. Если у тебя компонента огня выше, и у этой точки земли компонента огня выше из всех четырех стихий, значит, ты должен жить на этом месте. И у тебя там все будет хорошо, в том числе и твое здоровье. Понимаете, потому что если у человека есть здоровье и понимание его ценности, он вот так вот за три рубля никому ее не отдаст. И во что верить и во что включаться отныне, для него станет действительно задачей, которую надо решать, а не доверять огульно заповедям, Не жить по ритуалу, навязанному кем-то. Вот. Когда мы с вами будем исследовать поток здоровья, мы будем, конечно же, опираться именно на это понимание. И чем быстрее вы уложите это в своем сознании, тем легче будет ваша работа по исследованию и подключению потока. Первым делом вы сегодня, завтра разберете ментальную конструкцию здоровья, если она до сих пор у вас не разводна. Прежде всего относительно источника. И все формулировки, которые вы сейчас дали, выдали с менталом поверхностью, они должны быть вами осознаваемы. Как только там появляется слово должен, как только, так, чтобы иметь здоровье, человек должен вести здоровый образ жизни. Например. Откуда эта формулировка взялась? Правильно питаться. Правильно питаться, заниматься спортом. Откуда это взялось? Совершенно верно, но явно не из разума и собственного. Явно не мать природа тебе подсказала. Правильно питайся, говорит мать природа. Веди здоровый образ жизни, там формулировок-то таких нет. Живи, дай жить другим. Голоден, ешь, хочешь спать, спи. Она это так называет, она не называет это правильным образом жизни. Но как только появляется конкретика в формулировках, это говорит о том, что вы взяли ее из ментального пространства, то есть из общего ментального пространства. А помните, как формируется в ментале понятие? Двумя способами, эмпирически. То есть эйдетивным путем и директивным путем. Директивным всегда дают эгрегоры. А эйдетика это свои собственные ощущения, то, что развито на своем личном собственном опыте. Как только начинаются конкретные абстрактные формулировки, стопроцентная вероятность, что это взято было из эгрегориальной системы. Абстракция. Здоровый образ жизни это абстракция. Жрать мясо по утрам это конкретно. Пошло, плохо себя да, совершенно верно. Да. Вредно. Да. Может вредно, но очень люблю копченую колбасу. Съела с утра палочку, хорошо себя чувствую. Не съела с утра палочку, чувствую плохо. Это конкретика, связанная вот с собою лично. А как только начинаются абстракции, все, это эгрегор, здоровый образ жизни под него, все что угодно, можно там, таблеточки купи, купи, водичку попей, что там еще надо обычно делать ради здорового образа жизни, Да, тут не ходи, тут не ходи, как только начинается ограничение ваших действий, это уже ритуалистика, ритуалистика это всегда подключение к эгрегориальной системе. Как-никак не везде будут торчать уши какой-нибудь религии, обязательно. Потому что она заинтересована в том, как вы тратите свое время. Прежде всего, любая религия, любая религия без исключения, даже самая гуманная, даже самая прекрасная, даже самая громад, гуманистичная, а-ля буддизм ниже с ней, занимается двумя простыми вещами. Регулирует рождаемость и распределяет ресурсы. Все остальные системы, которые находятся ниже, выполняют ее задачу. И ничем другим она больше не занимается. Поверьте, те эти обертки, которые оборачивают эти функции государство, регулируя рождаемость и распределяя ресурс, финансовые институты, регулируя рождаемость, распределяя ресурс, профессиональные институты регулируя рождаемость и распределяя ресурсы стихийные делают то же самое, а всякий раз обертывая в более симпатичную обертку, которую вы на уровне рода, семьи и физического вашего проявления в этом мире сидите и не поморщитесь, потому что не разберете, что там за начинка. Любой эгрегор занимается этим делом. Только один, поскольку это его природа, религия, а другой, потому что он вынужден это сделать, ибо так велела религия. Регулирует рождаемость и соответственно распределение ресурса. Ну а ресурсы мы будем говорить с вами завтра, когда будем говорить о потоке денег. Но рождаемость напрямую к здоровье имеет, правда? Имеет рождаемость, потому что это естественная функция человека, одна из функций, как биологического существа, оставить себе потомство, продолжить животный свой, животную свою линию свою генетику. Раз уж природа дала тебе возможность участвовать в общем процессе биоциноза, будет достаточно обидно, если ты этого не сделаешь. Как минимум. А значит, детородная твоя функция должна быть на высоте. А это, как правило, всегда показатель. Показатель наличия твоего здоровья. Поэтому помните, за здоровьем не ходите никуда к роту, к семье и к земле, на которой вы живете. И это единственное, что вам действительно может помочь, а все остальное химера. Угу. Услышали? Mm -hmm. Ну вот в таком же ключе мы с вами попробуем препарировать и все остальные потоки. И помните, важно не столько взять поток, сколько взять его правильно. Потому что если ты будешь брать поток здоровья, например, да, от того же самого медицинского эгрегора, ты не возьмешь поток здоровья, ты возьмешь информацию о том как правильно с их позиции распоряжаться уже имеющимся у тебя ресурсами, Не более того. То есть это, опять же, немножко не то, что ты ищешь. Но в твоем ментале это представление. Да? Врачи помогают мне сохранить мое здоровье. Они, собственно говоря, даже не лукают, они так и говорят. Сохранить здоровье, не приобрести, потому что они не могут помочь тебе приобрести. То есть очень важно. Будет поток только тогда, когда ты правильно понимаешь источник. И присоединяться надо не в посреднику. Посредника всегда дороже. По правилам посредника присоединяться надо к источнику. У источника всегда дешевле. Поверьте, тот, у кого есть своя нефтяная скважина, может построить десятку бензоколонок. Но тот, у кого есть только бензоколонка, всегда зависит от чужих нефтяных скважин.